Говорят люберцы. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует радио Люберецкого региона. Программа Государственного автономного учреждения Московской области, издательский дом Подмосковье. У микрофона Ольга Щевелева. Сегодня гость нашей студии, глава городского округа Люберцы Владимир Михайлович Волков. Мы, дорогие радиослушатели, идем в прямом эфире. И по телефону 8-495-554-0452 вы можете задать Владимиру Михайловичу свои вопросы, озвучить просьбы и пожелания. А мы начинаем. Здравствуйте, Владимир Михайлович. Ольга, добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам, с нетерпением ждали. И я, и радиослушатели звонили, задавали вопросы, на электронную почту слали, так что вопросы есть. Владимир Михайлович, ну в который раз мы уже с вами начинаем нашу беседу с темы специальной военной операции. От этого никуда не денешься. И мы знаем, что в округе у нас происходит масса мероприятий по поддержке мобилизованных, их семей, и вообще нашей армии в целом. И по различным направлениям, и со стороны лично вас, и со стороны администрации, и со стороны промышленных предприятий, и не иссякает гуманитарная помощь, которую люберчане несут на пункты приема. И вот у нас тут появилась еще одна такая интересная вещь. Небольшие такие артели, когда люди объединяются, такие какие-то маленькие-маленькие предприятия и оказывают помощь фронту. Вот расскажите, пожалуйста, как у нас вообще сейчас вот все это происходит. Немного про мероприятия и про вот эти артели. Интересно. Ну, прежде всего, Ольга, хочется сразу отметить и артели. Конечно же, это очень серьезная помощь, когда сами, в основном, это женщины, женщины в возрасте, это, это мамы, это жены, это родственники, которые включаются в эту работу, я о них чуть позже скажу, но очень серьезную помощь нам оказывают и предприятия. У нас порядка 30 крупных предприятий активно помогает и финансово, и материально нашим бойцам. И огромное количество мелких предприятий, которые в эту работу включены. Так вот, даже для там, понимания общего, в данный момент только на 20 миллионов рублей вот, крупные предприятия оказали такой помощи. Но без всеобщего, скажем так, включения в эту работу, конечно, не обойтись. И э, помогают и предприятия, и сами граждане абсолютно разными средствами. Это средства гигиены, это и закупка там, дронов, коптеров, тепловизоров, специальной электроники. И, конечно же, помимо этого всего, на первых, особенно, неделях э, начала специальной военной операции появились люди, которые попросили... Кому-то выделить помещение, кому-то швейную машину, кому-то помочь э, с закупкой, приобретением материалов для абсолютно разных э, продуктов, э, выпускаемых. Это и маскировочные сети, это, конечно же, и теплые вещи. Это и хочется отметить э, таких волонтеров, женщин серебряного возраста, когда э, вяжут носки. Кажется, да, носки. Но носки – это расходный материал на том, месте, где ребята наши находятся, нет стиральных машинок. Ну, да. Потому что многие этого даже не понимают, как это так, на ну, что простирать нельзя, потому что их просто нет. Поэтому в большом количестве нужны теплые вещи, средства гигиены, еще раз повторюсь, и все, что связано с защитой, это и спальные мешки, и во всем в этом отклик получили наши бойцы через вот активное наше население. Поэтому огромное спасибо тем, кто в эту работу включился. Ну, а вот про, как раз я почему про эти маскировочные сети у вас спросила? На последнем вашем личном приеме, да, женщина приходила и благодарила вас за то, что какие-то тряпочки, что ли, ну помогла администрация ну, ну, не, найти, да? Да, не тряпочки, конечно, это специальная материя, ну, да, там да, же да. нельзя шить из, из всего подряд. Конечно, это специальные нити, специальная материя, которую мы закупали, оказывали. Вот женщина пришла, мы даже приятно были удивлены угу. этому. Продолжаем эту работу и важно, чтобы наши ребята чувствовали такую помощь всестороннюю. Ну, ведь еще очень большое ну, так, внимание детям да. из семей мобилизованных да? Конечно. Оказывается. Там у них и бесплатное горячее питание, и там мы, много чего, да? Да, мы также в тесном взаимодействии находимся со всеми семьями. Наши мамы, жены подключены единому чат, вот у Люберцы, где все объединены, все видят, во-первых, одну и ту же информацию, которая необходима. Если все будут разорваны и не будут получать ее единую, точную, то, конечно же, многократно нам нужно будет рассказывать и повторять одно и то же. Поэтому созданы группы, где все включены, любая просьба, любая, любая помощь должна быть оказана незамедлительно, и наши также мобилизованные ребята, бойцы не, не должны чувствовать, что тут их семьи никому не нужны, поэтому все жены, все дети получают помощь, получают бесплатное горячее питание, ходят в кружки бесплатно. Также все, что касается детских садов, медицинского обслуживания, во всем этом мы помогаем, снимаем эти проблемы, что иной раз ну, может это показаться каким-то незначительным вопросом, но он может перерасти во что-то серьезное. Поэтому, конечно же, мы находимся в таком взаимодействии ежедневном э, со всеми нашими семьями. Много да. работы, Владимир Михайлович? Ну, Ольга, э, работы э, много не бывает, наверное. Ну, Можно так сказать. Конечно, конечно, это определенная нагрузка, потому что есть наши сотрудники, которые за этим закреплены блоком. Угу. Все, э, так или иначе, сотрудники администрации дополнительно эту работу на себя берут, и никто, ну нет у нас таких случаев, чтобы кто-то отмахнулся, сказал «Знаете, у меня там рабочий день 6 закончился, угу. я устал, пошел домой». Нет, конечно. Все понимают, разделяют э, эту Это задачу. Нет, нет. Да, она общая задача, все ради победы. И мы приложим все усилия, чтобы мы и наши бойцы показали себя достойно и выполнили поставленную задачу. Да, только все вместе. только Да, Ваня Михайлович, ну звоночек слушаем. А, добрый день! Здравствуйте! Вы в прямом да, эфире. Говорите, да. пожалуйста. А, добрый вечер! Меня зовут Татьяна. А, у нас дети занимаются адаптивным тэквондо. И я хотела бы поблагодарить Владимира Михайловича за такую возможность, за то, что поддержал вот такую секцию. Это действительно очень важно и а, необычно в образах. Впервые такое. А, Но ну, я хотела бы попросить или спросить в вот, ролик, где проходят тренировки у нас, а, там достаточно скользкий пол. И очень нужно покрытие специальное вот, для пола. Может быть, вы как-то можете помочь с этой проблемой справиться или подсказать, куда можно обратиться, чтобы нам помогли сделать это услышал для себя пометки сделал передам эту информацию нашему комитету спорта и конечно же примем меры постараемся вот в летний период приобрести это покрытие и сделать так чтобы ребята занимались конечно не на скользком покрытии понимаю отлично можно и травму получить а тем более что у них координация движения, конечно да, кон машина. конечно да, конечно да. конечно поэтому и приложим все усилия чтобы это покрытие у вас э, появилось по тем требованиям, которые необходимы. Поэтому, конечно же, запишем. Спасибо. Да. Спасибо большое. Татьяна. Да, спасибо, вам, вам спасибо за вопрос. Ага. Да. До, свидания. До, свидания. До, свидания. До свидания. Владимир Михайлович, ну, все мы, конечно, верим в победу, и несмотря на, так сказать, происки, все, что задумывается, оно все успешно осуществляется. Вот, например, Сейчас самая тема поговорить про тему благоустройства. Вот у нас весь апрель был посвящен наведению чистоты и порядка на территории нашего округа. Вот расскажите, что было сделано, но самое главное, какие задачи на предстоящий летний период вы ставите перед предприятиями и организациями, которые отвечают за создание комфортной городской среды? Uh, да, для нас uh, на самом деле uh, проходящий месячник благоустройства он проходил до 1 мая uh, с 31 апреля он ни в коем случае не закончился Ты с начала апреля, с 1 апреля uh -huh. да, да. да. с 1 апреля uh -huh. по, по 1 мая uh -huh. я уже прошу прощения к концу дня вот, месяц проходил, uh, как бы официально он закончился, но на самом деле мы начали его чуть раньше, мы не остановились 1 мая и себя не обманываем, не говорим о том, что у нас все город самый красивый и благоустроенный. Конечно, это работа ежедневная, нескончаемая, но хочется сказать, огромное поблагодарить и поблагодарить всех жителей, все предприятия, которые 22 апреля приняли участие в Едином субботнике. Он прошел очень эффективно. Мы ставили для себя задачу, так как у нас и год юбилейный, 400-летний, поставили такую амбициозную задачу не менее 400 мест убрать в городском округе, поэтому были подключены все управляющие компании мы само собой обозначили все наши зоны ответственности, это общественные территории мы просили все предприятия предприятия промышленные, предприятия торговые, культурные, все абсолютно, чтобы свою прилегающую территорию убрали, есть примеры лучшие, когда предприятие помимо той зоны ответственности, которая находится в ее а, пристальном внимании, дополнительно вышла с своим коллективом и провела работы, либо благоустраивала, окрашивала прилегающие территории. Мы обязательно такие предприятия отметим. Конечно, у нас есть и рейтинг антигероев. А, ничего страшного, просто с ними тоже нужно работать, тоже и, да, достучаться, да, а -а -а. тоже отметить, чтобы кому-то было стыдно. Вот. Но огромное спасибо всем жителям, так как общее количество наших жителей приблизительно мы подсчитали вышло на улице более 43 тысяч. Это массовое, массовое было мероприятие. Огромное количество, конечно же, собралось и мусора после субботника. Мы его вывозим где-то и до сих пор. Mm -hmm. еще появляются мешки, но они появляются в связи с тем, что продолжают, как я уже сказал, продолжают предприятия и наши организации убирать и листву и после зимы всегда остается большое количество мусора этой ветви, то есть абсолютно разного формата, и в том числе и крупногабаритный мусор, который появляется в основном в частном секторе, туда, куда заезжают после зимы дачники. И это, конечно, накладывает определенный отпечаток и ускоренную реакцию от наших служб, но все работают слаженно, все настроены на то, чтобы город вывести на... Новый уровень благоустройства на скорость реакции, на поступающие от жителей предложения, жалобы. Поэтому мы прикладываем все усилия, просим также и терпения от наших уважаемых жителей. Если где-то есть проблемная территория, о ней говорить. Мы будем делать все для того, чтобы Люберцы стали самым благоустроенным городом Московской области. Вот, задача стоит в этом. Да. И, и, и сейчас прям самое время высаживать цветы, да? Мы да, да. высадим цветов. Да, у нас как раз таки с 28 апреля программа такая заработала, и мы а, приступили уже к высадке. По планам это 277, ну такая вот цифра серьезная, uh -huh. тысяч цветов будет высажено на общих территориях. Это 56 территорий определены под а, такую а, красивую цветочную композицию, поэтому цветов будет много. Ну и в том числе около памятников и Лиз. мемориальных сооружений. Конечно. Это, это вообще святое. Конечно, да? конечно. Владимир Михайлович, еще один звоночек, послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Добрый вечер, Владимир Михайлович. Добрый вечер. Вопрос такой, на нас 6 декабря 22 года не работает наше радио. Роспелеком собирается возглавить работу? Очень интересно. А не работает где? Не у нас по метро, 8В. Вот адрес. Радио вот мы теперь адрес узнали. Я не могу так сходу говорить, Для почему. Причина, метро, да, 8В. наладим обязательно. Владимир не переживайте. Я просто да. хочу сказать, что тут еще даже может быть э, еще проблема в том, что радио не работает по месяцам, они его не чинят Ростелеком, но платежки mm, приставляют, да. Да, да, да, и люди не знают где, и пересчета нет. Вот тоже 30, 300 рублей это для пенсионеров, да, это нет. много. Это с квартиры 300 рублей. И вот мне кажется в ваших силах, вот так сказать, в вашей власти, ну как-то может быть, даже не чинить, но мы понимаем, что если они поставили задачу, чтобы не было радио, то ну, я не знаю. Нет, нет, послушайте, я первый раз эту информацию услышал. Спасибо вам, прежде всего, о том, что вы ее застрили, сообщили, дозвонились. Конечно же, руководство мы пригласим, э, тянуть не будем в ближайшее время, это завтра, У -у -у. и выясним, с чем связана такая работа. Все работают в одних условиях, если жалоба поступает к нам, мы ее стараемся отрабатывать день в день. Соответственно, что это такое? Деньги платят и услугу не получают. Если это если это единичный случай, но ну, мы с ним разберемся. Если это массовый, но ну, проведем работу, Я чтобы думаю, такого не массово, было. Потому, что питанцы, а до них мы проведем работу они обязательно работали, с ними. Они на удаленке, туда не... нету входа к ним. Вот это да. Вот такого. Точно, не должно быть. Простите, да, находится... пожалуйста, у меня еще один Да, вопрос. конечно. Почему наши областные местные не отвечают на наши заявления и звонки? Обратилась я и на протеническую Араманту, и на Преображенскую 12. Вопрос такой. Квартиры 14 рядом снимают, квартиры не игры. Угу. Одни приезжают, вторые уезжают. Угу. Они не работают, они не учатся. Чем они занимаются? Откуда они приехали? Мое а обращение было к полиции, только узнать, откуда они и чем они занимаются. То есть и немножко переставаться, когда живут, извините, в другой национальности. Чем занимаются, непонятно. Вот у на наркотик сейчас посовывают или бомбу собирают. Время сопривожное. Ну, то, что вы сообщили о таких наших жителях новых, очень интересно. Конечно же, с полицией мы точно этот адрес отработаем в ближайший также день, в ближайшие сутки. Ну, э, по национальности не будем э, там, на эту тему рассуждать, да, но, но я согласен, что ухо режет как раз информация о том, что никто нигде не работает, тогда вопрос, что делают-то здесь. Да. Придем, проверим, придем, обязательно проверим. Да, будем, будем уточнять, но... Не переживайте, полиция выйдет в течение суток. И эту квартиру на отдельный контроль возьмем. Узнаем, узнаем. все, конечно, Спасибо конечно. вам большое. Обязательно узнаем. Да, да. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Спасибо за звонок. Спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания. Владимир Михайлович, она, кстати, вот про газовое оборудование на планерке докладывали... Uh -huh. Это же раз не открыли, два не открыли, три не открыли, а потом откру... отключат весь стояк. Ольга, мы же да. выясним абсолютно. Да. Может, же сказал, спасибо да, большое. Да. Владимир Михайлович, тему благоустройства, если продолжаем, то вот с недавнего времени жители могут сами решать, какую территорию благоустроить. И вот сейчас как раз проходит всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства в следующем, в 2024 году. И вот... И, от, и наблюдали, как во время субботника волонтеры помогали жителям проголосовать. Вот расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям, какие общественные территории вошли в этот список для онлайн голосования и э, как оно проходит голосование и вот какие-то предварительные его показатели. Ольга, да я чуть шире тогда расскажу mm -hmm. об этом проекте. Он очень интересный, э, ну, работает он уже э, начал этот проект существования с 2017 года анонсировал президент есть наши жители которые активно включены в работу есть те кто только узнают о нем поэтому мы еще раз более подробно расскажем это конечно проект который называется фкгс по первым буквам шифрова это формирование комфортной городской среды вот этот проект определяет ту территорию выбираемую в этом году, а благоустроена она будет на следующий год. Но определяют эту территорию сами жители путем голосования. И вот у нас проект начал свою реализацию по выбору с 15 апреля и будет работать все это голосование до 31 мая. На портале за за город Территории у нас определены три. Это Вечный огонь наш на Октябрьском проспекте, да. это Ангел мира, это Комсомольский проспект и двор в поселке Октябрьский, улица Школьная. Вот сейчас уже проголосовало чуть более 20 тысяч человек, это очень серьезная цифра, то есть мы видим, что проект интересный, люди активно включились в эту работу. Итоги будут подведены уже после 31 мая, мы не можем знать, за что проголосовали, кто как больше и так далее. И, конечно, после этого будет та определена территория, которая будет благоустроена очень серьезно. Ну что еще о нем рассказать Конечно же проект, который Уже идет не первый год Как uh -huh. я сказал, с 2017 года И кстати, вот по результатам проекта Прошлого года Территория, которая победила На этом голосовании Это наша въездная стела По Октябрьскому проспекту На границе Москвы и Люберец Вот первый справа сквер uh -huh. Который благоустроен был достаточно давно Эта территория выиграла Путем голосования прошлого года и в этом году там будет э, сделано серьезное благоустройство, будет обновлена стела, будут новые архитектурные малые формы, будет новое зеленение, будет плитка, освещение, э, прилегающие асфальтовые дорожки тротуарные также будут продлены до улицы Кирова. То есть это будет современный такой а, досуговый центр для всех жителей и гостей. Угу. Там будут установлены качели, конечно же, территория будет очень интересная с применением всех новых а, материалов благоустройства. Вот результат того, что да, было да, было. серьезное финансирование на этот объект направлено порядка 80 миллионов рублей. Угу. Поэтому мы запустим, а, сейчас идут конкурсные процедуры, запустим... В работу этот сквер уже в июне месяце И, конечно же, это будет таким серьезным подарком Для жителей к 400-летию да, Дню да, города да. Я видела проект, это, конечно, вообще совершенно Потрясающе да. здорово, Классное, спасибо да, ага. Еще звоночек Добрый вечер, здравствуйте Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста Здравствуйте Время идет быстрее. Алексей, вы говорите про реконструкцию Октябрьского проспекта, да? да. Спасибо за ваш вопрос. Я тогда расскажу об этом проекте, хотя вся информация представлена на паспорте объекта. Он размещен с двух сторон, где идет реконструкция, где начало идет Октябрьского проспекта. Это и у моста, и с обратной стороны, там у Вечного огня. На паспорте вся информация написана. Вся информация также есть на сайте администрации. Мы регулярно проводим встречи с рабочей группой. У нас наши жители включены в эту работу. Губернатор был на этом месте ну, примерно месяц назад. Еще раз подрядчик доложил о тех сроках, когда будет завершен первый этап реконструкции. Мы делим Октябрьский проспект на пять этапов реконструкции. Это только первый. Он будет завершен уже в сентябре. В сентябре дорога будет открыта и поедет транспорт уже по шестиполосной дороге. Конечно же, в моменте строительства всегда есть неудобства. Всегда найдется и арматура, и подрядчик, или конкретный э, работник, который что-то не успел оградить, либо убрать. Ну, стройка есть стройка. Мы извиняемся еще раз за такие неудобства. Э, со всеми жителями по Октябрьскому проспекту ведется работа по замене окон, стеклопакетов, чтобы не было шумов. То есть этот проект, он уже идет больше года, и здесь не то, что секретов никаких нет, мы постоянно Проводим эти встречи рабочие, о чем вы говорите. Просто приходите, участвуйте в них. Все анонсируется всегда на сайте. Я периодически выкладываю информацию в своих соцсетях, если вы подключены, вы все увидите. Поэтому здесь, конечно, недостатка информации не должно быть. Та трассировка, которая меняется в проекте, она будет меняться вплоть до сентября, так как... Сейчас, вы видите, идет выемка грунта, укладка щебня, песка, укладка нового асфальта. И этот процесс будет меняться ну, фактически ежедневно. Вся информация размещается, есть график проведения работ. Но до каждого, конечно, жителя донести ее невозможно, если сам житель не будет заходить и интересоваться, что происходит. Поэтому здесь... Есть момент неудобства, о котором вы говорите, от него никуда, к сожалению, не уйти, нельзя перекрыть Октябрьские проспекты, направить всех, не знаю, там на М5 Урал, так как и сама М5 Урал реконструируется, и тоже в сентябре месяце развязка, которая сейчас в стадии э, строительства на пересечении в сторону Лыткарина, как раз-таки она будет открыта, и уже дорога поедет М5 Урал полностью без остановки, дальше через Третий мост, через Москварику, и мы от пробки уйдем. И, конечно, большой поток автомобилистов поедет, будет уходить на М5 Урал, любится разгрузиться. но до сентября прошу набраться терпения, конечно, мы после этого все увидим. Ну, Вадим Михайлович, а вот Алексея по поводу все-таки обеспечения безопасности, там можно, наверное, попросить на это тех, да? Обязательно, да. обязательно. Вот что касаемо арматур, досок, грунта вовремя не убранного, конечно, это доставляет дополнительное неудобство, и напряжение жителей, мы с подрядчиком ежедневно проводим работы, все это фиксируется, где-то выписываются штрафы, если с первого раза не слышат. Но работа эта не останавливается ни на один день, поверьте. Спасибо, Алексей, за звонок. До свидания. Владимир Михайлович. Ну, в принципе, вот этот год у нас, год 400 летия Люберец, мы уже живем в этом процессе, мы к чему-то готовимся, участвуем в конкурсах, все это очень интересно. Но тут я заметила, что очень активно молодежь включилась в эту работу. И вот совсем недавно у нас в Люберцах проходила такая школа молодежного актива «На взлет», вот расскажите, вы же там участвовали, но ну, не как участник, а как глава. Интересные проекты ребята выдвинули. И собираетесь да. ли вы, чтобы их осуществить вот, именно в год наш 400-летие? Конечно, Ольга. Это проект, который предложили сами ребята, молодежь наша. Школа себя показала очень хорошо. Название «На взлет» такая тоже интересное. Вот. И в работе этой школе приняли участие там, более 150 учеников а, в программе, а, вот общая программа, а, где-то приблизительно по времени была 25-26 часов а, таких интенсивных занятий, лекций и встреч с интересными людьми. А, ну, вот, в течение трех дней а, проходили творческие, активные, креативные а, мероприятия. Приехали к нам, кстати, своим опытом делиться, это Федеральное агентство по делам молодежи, журналисты ведущих СМИ, руководители также региональных молодежных организаций. Ребята могли задать вопросы, интересно очень пообщались. Задача школы, конечно же, создать такой кластер молодежи городского округа, чтобы вот молодежь наполняла своими идеями, своей энергией, зажигала и подталкивала и своих сверстников и не давала нам скучать. На работе, да, да. <laughs> так можно сказать Вот И в результате работы э, стали, э, В результате всех этих дней Родились такие четыре проекта Все они были приурочены к юбилею нашего города Это и такой патриотический квест памяти Так называется он э, Также э, ну большой волонтерский форум э, Также назвали его ребята Любер Арт и уже вот 26 апреля был реализован один из этих проектов. Это как раз-таки большой волонтерский форум. В нем приняли участие там, более 500 волонтеров. Добровольские организации, активные ребята. И, конечно, все это было приурочено в рамках, точнее сказать так, в рамках форума. Дали старт новому проекту «Волонтеры-400». И участники будут сопровождать уже мероприятия, приуроченные к 400-летию. Поэтому очень много проектов. Ребята были активны, и спикеры а, интересные. И самое главное, те, кто к нам приехали, знаете, не бежали с этого форума, а провели больше запланированного времени, нежели оставили перед собой. Действительно, форум был интересный. И очень много у нас волонтеров, и экологи, и вот даже была гав-команда, которая оказывает помощь сильно больным людям со своими животными. <как> Владимир Михайлович, ну, на сегодняшний день главная тема – это День Победы. Мы все ждем этот праздник, все волнуемся, как он пройдет. Вот вкратце расскажите, пожалуйста, что ждет Люберчан в этот День Победы? А, ну, прежде всего для нас это, конечно же, День Памяти и день, которым мы гордимся наших земляков Легерчан ушло на фронт 50 тысяч человек 18 из них к сожалению не вернулись вот и даже вот по цифрам те кто проживает еще на территории нашего округа это 31 житель блокадного Ленинграда вдовы 263 женщины 588 тружников тыла и 89 узников концлагерей конечно же уже и возраст не позволяет активно принимать участие, как раньше, во всех мероприятиях. И наша задача всех, до всех до них дотянуться, оказать максимальную помощь, оказать знаки внимания, провести во дворах как раз-таки такие мероприятия патриотические. Мы обязательно выступим с концертами в каждом дворе, где живет. Ветераны, И мы это не делаем к 9 мая, один день в году, mm -hmm. вспоминая про них. Конечно же, мы и на протяжении года взаимодействуем, помогаем, участвуем. И участвуют абсолютно все это волонтеры молодежь, это и ребята, это депутатский корпус, это и общественники, и промышленные предприятия, административные наши все службы. Поэтому, конечно, еще раз повторюсь, наша задача помнить подвиги, сказать... Спасибо тем людям, которые непосредственно принимали участие во всех этих, этих событиях А про сам праздник 9 мая, конечно же, он будет проходить Начало это возложения цветов на всех наших мемориалах, памятниках После этого, конечно, будут проводиться Мы в этом году, к сожалению, не будем, не сможем провести бессмертный полк ну просто в этих условиях нельзя этого делать ага, ага. вот но автомобилисты я знаю что уже а, активность такую проявляют и на своих машинах расклеивают своих ветеранов наших героев фотографии, а, фотографии ага. да и мы это видим это идет по всей стране я знаю что ребята и молодежь и волонтеры предлагают также на фасадах домов кто-то на своих балконах размещает а, знаки и портреты и символы и слова то есть такая общая включенность в это все есть обязательно. Но у нас в день 9 мая музей на нашем выставочном комплексе, он будет работать абсолютно бесплатно весь день в парках. Uh -huh. Культура отдыха будут организованы, полевые кухни, мастер-классы, mm -hmm. те, mm -hmm. да, театрализованные mm -hmm. представления в Центральном Наташинском парке. Будет такая уличная галерея с портретами героев выставлена. В Центральном парке будет работать такая ретро-танцплощадка, аниматоры. Повлекут наших жителей, детей, ветеранов в праздничные мероприятия. Также в Центральном парке откроется новый арт-объект вот, и будет выступать духовой оркестр. Вот, у площади администрации, там, где в этом году был каток, мы выставим обязательно несколько единиц техники, которые как раз-таки символизируют э, нашу победу. Uh -huh. Это техника, которая принимала э, участие, непосредственно историческая ретро-техника принимала участие в тех событиях. Поэтому мероприятия будут проходить, жители мы ждем по всем общественным территориям, по всем нашим поселкам. На всех территориях. Ну и салюты, конечно. Салют, конечно, салют обязательно будет в разных частях города. Ну да. Владимир Михайлович, ну заканчиваем наш прямой эфир. Я не буду много говорить о том, что значит для нас эта Великая Победа. Хочу от себя лично и от наших радиослушателей поздравить вас с Днем Великой Победы. И пожелать, чтобы вот это слово «Победа» было мотивом всей вашей жизни и всей вашей деятельности. С наступающим праздником вас! Ольга, спасибо. И также хотелось бы поздравить от всей души наших уважаемых ветеранов, тружников тыла с праздником Великой Победы. Ну, подвиг, который совершили 78 лет назад, принес нам всем мир, счастье, покой, возможность просто жить, трудиться, развиваться, растить детей. И за этот подвиг мы благодарны, конечно же, ветеранам. Поэтому самые теплые пожелания, здоровья, благополучия, забота и долгих лет жизни. Мы все помним этот подвиг и безмерно благодарны за все, что вы для нас сделали. Спасибо большое, Владимир Михайлович. Наш прямой эфир глава городского круглёбца Владимира Михайловича Булклуб подошел к концу. Я поздравляю всех с наступающим праздником. Владимир Михайлович, до скорой встречи в эфире. Ольга, с праздником. Спасибо. До встречи. Спасибо.